Наша задача тело Информационно, напоминаю вам, оно очень богато, то есть значительно богаче, чем все нижележащие тела. Энергии там всего единичка, и 6 единиц информации мы с вами там находим, ни в условных, ни в абсолютных единицах, а в пропорциях нас это интересует. Информационно будхиальное тело в 6 раз сильнее, чем допустим, тело эфирного. Правила иерархии этого мира говорят о том, что чем более информационная структура, тем в большей степени она обладает властью над менее информационными структурами. Это имеет отношение ко всему на свете. Более образованный человек всегда заткнет за пояс менее образованного. Более информационно богатая эгрегор, то есть включающий себя много разумов, сильнее иерархический, чем эгрегор, включающий себя два-три. То есть государство сильнее, гораздо сильнее, грубо говоря, да, в примере. И в сознании человека более информационные тела являются управляющими по отношению к нижележащим телам. Таким образом, бухиальное тело на этом же самом правиле управляет телом колузальным. Наши ценности и убеждения управляются буквиальным рядом. Так запрограммировано. Человеческое сознание ⁇ это программа. Я не устану это повторять. Это программа, которая которую можно запрограммировать, перепрограммировать, допрограммировать и так далее. И если это может делать кто-то, то почему не вы? Если вы будете знать всю систему своего программного мышления и не впадать в ужас от этого понимания, то тогда перепрограммирование собственного разума будет, будет станет для вас вполне доступным. И не только собственным. Разберетесь со своим разумом беретесь с всех остальных. Итак, в рамках нашего курса нам ну, с вами нужно будет сделать вот что. Выявить базовые программы, базовые ценности убеждения, присутствующих к сегодняшнему этнюю оценить, насколько они нам подходят. Оценивать, конечно же, будем через структуру Я-ЕСТЬ. Сделать так, чтобы устранить несоответствия между сегодняшним биоальным телом и потребностями я есть перепрограммировать сознание сделать эту программу таким образом, чтобы она была не противоречива структуре души, которую мы с вами называем я есть. Следующим шагом для этой работы будет приведение в порядок своего, всех остальных уровней сознания под новую систему значений, под новую систему ценностей и убеждений. Соответственно, будет слегка скорректирована судьбоносная линия на уровне каузального тела, изменена картина мира, чуть-чуть не изменен, это изменить невозможно, а чуть-чуть обогащен, выровнен, уравновешен, уровень подсознания относительно ментального тела. После того, как мы это сделаем, сознание приобретет качество целостности она прекратит быть рваным, оно прекратит испытывать недостаток в чем то чтобы докомпенсировать это что-то в пространстве окружающего мира. Вы станете самодостаточным, если вы все сделаете правильно. После того, как мы сформируем систему, новую систему в районе своего будхиального тела, следующим нашим шагом будет это формирование персонального эгрегора. А некая структура, которая будет дублировать ваше бактериальное тело в среде эгрегориальных структур, делая некий персональный эгрегор, задача которого будет считывать информацию и передавать информацию эгрегорам, минуя ваше сознание. То есть это такая самостоятельная структура, как спутник, который мы запускаем на орбиту. Он будет делать свое дело, не нагружая при этом психику вы будете получать конечный эффект. Но это в идеале. А работа на самом деле не такая уж и простая, потому что все вам придется писать руками. Блоки, из которых обычно делается бутхиальное тело, это метод эгрегориальной прошивки. Вот оно прошивает бутхиальное тело человека именно модульными блоками, готовыми пакетами. Делай так, ты получишь что-то. Главное в жизни человека это, главное в жизни женщины это, не объясняя почему, не подводя базовый опыт, да, не описывая картину мира, он просто вставляет блоки как э, структуру робота, да, взаимозаменяемые части. И как правило, люди они на этих блоках и живут, то есть это называется непререкаемые истины. Непререкаемые. Если человек в какой-то момент дискуса или спора, или обсуждения какого-то вопроса начинает оперировать к понятию естественности, это говорит о том, что в нем сейчас говорит именно сам, вот этот самый блок. Это же естественно говорит человек, да? там девочки хотят замуж, но это же естественно для девочек хотеть замуж, естественно бояться за своих детей, естественно бояться потерять свою работу, естественно, бояться старости, естественно, там. Не знаю, что еще, естественно, подскажите мне в магазине. Да, хотеть, хотеть денег. Да, хотеть денег побольше, естественно, бояться за их сохранность и так далее. Вот как только начинается апелляция к естественности, это говорит о том, что у человека отсутствует обоснование, то есть отсутствует меняемая картина мира, которая бы эту естественность объяснила. Это говорит о том, что сейчас в нем говорит тот самый с ученым ему эгрегориальной системой. Родительская ли это эгрегориальная система, государственная, образовательная, не имеет значения, тем она и отлична. Эгрегориальная система, то что она выдает человеку пакеты готовых блоков, готовых программ безо всякого обоснования, не описывая, как и почему это работает или как почему в каких условиях это может не работать. Всего этого знать совершенно не, не, не, никакой необходимости. Есть люди, которые целиком и полностью состоят из модули. Я думаю, что вы таких людей и встречали. У них нет ни единого обоснования. Да, а при, при попытке поднажать на них более, более серьезно, как раз апелляция к естественности становится нормальной формой поддержания дискуса, и а, а, а при попытке подковырнуть эту естественность, человек, естественно, впадает либо в ярость, либо ну, в какую-то такую негативную эмоцию. Человек-робот, человек-программа, человек-модуль, он сам один готовый модуль. Вот наша с вами задача по идее, вот эти модули из своего сознания, конечно же, изъять, потому что, во-первых, они занимают очень много места, раз не позволяют себя пересмотреть никогда, потому что это готовая запаянная схема. Я пока все понятно. Во-вторых, они не оставляют места для видоизменений, то есть никакой другой модуль даже туда не влезет, просто не влезет. А если и влезет, то они неизбежно начнут конфликтовать кто кого победит. Это, это, честно говоря, психушка, потому что когда в сознании человека конфликтует несколько модулей, он не очень понимает, что с ним происходит, потому что энергия как раз жрется со всех остальных тел. На любую войну нужен ресурс. А где взять? С а сознания взять, а с эфирки взять, а с астрала взять. То есть эмоционально мы будем подпитывать свой, свой этот собственный конфликт. Вот такие модули надо и сознания, и Изымать. Но сделать это не так просто, сразу вам скажу. Если бы это можно было сделать простыми техниками чистки, да, как мы это делали, например, там, изымали низкие вибрации на астрале, разбирали жесткие ментальные конструкции на ментале, это было бы вообще просто. То есть мы бы сейчас с вами, ну давайте чиститься, сели бы и начали бы чиститься, и чистились, бы, и чистились, и чистились, и чистились. Но к сожалению, к будхиальному телу такой метод не годится, потому что там что чистить что не чистить это запаянная структура, которая имеет кучу уровней безопасности от, от подобного воздействия. Значит, нам нужен будет другой метод. И этот метод есть. Мы с, вами, мы, мы, мы с вами его применим. И он будет достаточно эффективен для вас, как был эффективен для всех ваших предшественников, если вы будете строго идти по методике. То есть я вам буду давать пошаговую инструкцию, вы будете ее выполнять, не почесывая в голове да, и не задавая себе вопроса, а зачем именно так. А зачем именно так, вы поймете, когда дойдете до конца, что именно только таким способом эти модули можно изъять из сознания. Но прежде чем их изымать из сознания, их надо сначала распознать, потому что они на самом деле показываться как модули, не будут, они будут показываться как истинные ценности и убеждения, самые что ни на истинные, главнейшие, сформированные вами самими непререкаемые убеждения, которые являются в вашем сознании абсолютно абсолютно главными. И самое интересное, что они показывают себя как сформированные вами лично, как ваши личные, абсолютно соответствующие вашему ⁇ я есть ⁇ При этом ⁇ я есть ⁇ как вы сами понимаете, никто не спрашивает, не подразумевается, что ваша личность будет, ваша структура души будет вообще иметь хоть какое-то влияние на формирование этого момента. Вот в сознании детей вот такие вот модули они прошиваются буквально начиная с того момента, как ребенок начинает говорить. все прошивка начинается именно с этого метода. Он вятнул первый раз что-то напоминающее слово мама, ну, приблизительно, отдаленного или папа, не важно. ну папа, по крайней мере уже что-то членораздельное. Да? Вот с этого момента начинается вшивание вот этих самых модулей. Пультики, кино, баба-деда. Другие детки, объяснения, как с детками можно, как с детками нельзя, что лопаты по башке это не наш метод, надо какие-то другие методы изыскивать. Вы будете, не ошибетесь ни одного раза и будете успешны в том, в том методе, который мы с вами будем сейчас брать, в том, в том случае, если будете относиться к своему сознанию, как когда-то запрограммированной системе. Именно к своему. А то знаю я вас. Это у соседа запрограммированная система, а у меня они, у меня свободы. У всех. запрограммировано у всех. А, и по одной простой причине человеческое сознание так устроено, оно таким рождено, вот оно таким сделано. Оно не может быть не запрограммируемым. Человек это биоматрица. Его сознание это биоматрица, которая забивается программными, шитыми, четкими, готовыми инструкциями, как поступать надо, как поступать не надо. И этих инструкций на самом деле у человечества значительно больше в доступе, чем, чем он имеет в своей голове. Потому что система, которая сейчас находится у власти, она безошибочно и четко выбирает только те инструкции, которые выгодны ей. И активирует в вашем генотепе, активирует в вашем будхиальном теле только те инструкции, которые сейчас выданы ей, подразумевая что все остальные там тоже находятся, но просто находятся в латентном спящем состоянии. Завтра придет другая система во главу, ей нужно будет очень просто, то есть несколько шагов, несколько движений для того, чтобы запрограммировать, перепрограммировать, сделать активными совсем другие маленькие модули позволить его разрастись. Ну вот это была как бы преамбула, которая показывает вам всю серьезность нашей работы. И сразу вам скажу, вам придется немножко помучиться, потому что для того чтобы одни модули заменить другими, вам надо сначала эти другие написать на бумаге, то есть как программу, личную индивидуальную программу, прежде чем вшивать ее в свой компьютер, ее надо написать, Потому что если вы будете опять пользоваться чужими модулями, то вы получите чужую судьбу. А вам нужно свою. Кому-то из присутствующих менять надо будет не так много. А кому-то надо будет поменять абсолютно все. То есть все зависит, скажем так, от сложности задачи. Поэтому я не знаю, как пойдет эта работа у вас. Мы будем надеяться, что метод, который я вам дам, позволит вам пройти его максимально быстро, эффективно и ну, скажем так, не очень много ломая в своей собственной голове. Относительно ломки мы постараемся в рамках этой методики вообще ничего не ломать. Мы будем вычислять уязвимости и переписывать их. То есть мы сделаем для себя некую универсальную программу, эта которую запустим в свое будхиальное тело. Как главное, эта программа начнет перестраивать все под себя, перезаписывать вот эти маленькие модули, которые в сумму-то нам были раньше в Что не сможет перезаписать, удалит. А что сможет перезаписать, перезапишет. На этот процесс нужно время. Но сначала мы эту программу будем писать значит, на бумаге, не в голове своей, на бумаге. Потом запустим в голову. После того, как она там поживет, сформируем персональный эгрегор, он будет нас защищать и исключать в дальнейшем перепрограммирование сознания вашего, минуя скажем так, вашу волю, минуя ваш разум. Потому что до сих пор это делалось абсолютно не с На доверии. Вы доверяли своим родителям, вы раскрыли для них свое сознание, они доверили. Вы доверяли пионерской организации. Она вам Запрограммировал, доверяли своему государству, бабушкам, дедушкам, приятелям, они это сделали. Каждый человек носитель своего эгрегориального поля. Через это эгрегориальное поле он и программирует окружающих людей, тех, кто от него зависит. Точно так же и вы программировали своих собственных детей, таская за собой эгрегориальное поле, которое делало это, по сути, за вас. Каждый человек представитель своего эгрегора. Не один человек в этом мире не свободен абсолютно от эгрегориальной системы. Другое дело, позволяет он эгрегориальной системе руководить своим сознанием или не позволяет. Наша с вами будет задача все таки постараться сделать таким образом, чтобы вы не очень зависели от эгрегора, но не настолько, насколько зависите сейчас. Наша с вами будет задача сделать так, чтобы ваше сознание получило право свободно выбирать эгрегориальные слои, в которых будут существовать. И делать это быстро. То есть заключать с эгрегорами краткосрочные договора, которые нужны для выполнения какой-то конкретной задачи. Ну вот одна беда. Абсолютно свободный человек в этом мире по закону являться не может, он всегда принадлежит какой-то силе, которая контролирует его деятельность. Обычный человек принадлежит эгрегорам, то есть полностью и целевым. А человек, который занимается своей подкоркой немножко более серьезно, понимает, что эгрегоры это не просто слуги, это тупые слуги, это роботы. И принадлежать им, это поставить себя в зависимость от их функциональности. Вы знаете, как человек формирует себе, например, там, ну, деньги у него есть, построил себе умный дом. Он умный, утром будет сам кофе вает, все стирает, убирает, а человек, ничего делать не надо. Если он не знает, как этот умный дом устроен, то в какой-то момент, когда этот дом рано или поздно сломается, человек останется абсолютно без защиты. Вот С эгрегориальной системой точно так же, как и с этим умным домом. Да? Это, конечно, крайне удобно, невероятно. Но, во-первых, сознание тупеет элементарно, да? ты не знаешь, с какой стороны за кофеварку браться. Во-вторых, оно становится очень сильно зависимым, потому что к комфорту привыкаешь. И в-третьих, если вдруг что-нибудь случается, то твоя физическая гибель предопределена, потому что при отсутствии навыка обеспечивать себя самостоятельно да ты и полдня не выдержишь в этом самом умном доме. А вдруг там отключится отопление, а на улице не лето, а зима. А согреть себя сам ты не можешь. Вот с приблизительно так же. Поэтому мы понимаем, что они не, не вездесущи настолько, насколько они себя позиционирует, но при этом зная, что человеческое сознание абсолютно свободно, пока на сегодняшний момент с учетом той биоматрицы, которая у него есть сейчас, существовать не может. Для этого нам надо еще немножечко развить свое сознание. На сегодняшнем этапе наше биологическое мастерство наша биологическая сила пока еще не позволяют нам чувствовать себя самостоятельными, увы, <с> мы еще пока дети, скажем так в во, во, во всем объеме возможных разумов, значит, нам нужно будет искать покровителей, покровителей в виде тех разумов, которые действительно могут нас поддержать в большей степени и а, научить нас тому, чего эгрегоры мучить не могут. А это силы, которые эгрегоры превышают, да, в различных культурах их называют боги, а, духи. Да, их огромнейшее количество, из совершенно разнообразных пантеонов. Каждый бог из себя представляет информационный пакет знаний, самостоятельно мыслящих, самостоятельно действующий разум, который может прекрасно обойтись автономно и без контакта с другими богами, и без контакта с человеком в какое-то определенное время. А это очень высокая степень выживаемости. И, соответственно, наша с вами будет задача найти такую силу, которая согласилась нас этому качеству обучить. На взаимовыгодных условиях, конечно. А это дело, которое мы с вами ставим в проект Ламб. Персональный эгрегор, который мы также с вами будем формировать, он будет необходим нам не только для того, чтобы нам защищать и считывать информацию из окружающего мира, не нагружая ни мозг, ни биологическую, ни биологическую матрицу вашего сознания. Он нам нужен еще для того, чтобы привлекать определенные события, через которые мы могли бы получить необходимые нам в данный конкретный момент потоки сил. А это значит, что персональный эгрегор должен в обладать функцией быстренько просчитывать, какие эгрегоры в какой момент времени, какие события сформировали и подводить наше сознание только под те события, которые нам действительно нужны. А для этого, сами понимаете, каузальное тело должно быть свободным, оно должно уметь как чётки перебирать различные события, не имея предпочтений ни перед одними, ни перед другими. В виде кармических предопределенностей кармические программы, они, как правило, существуют. В чем их и сложность, и в то же время простота, они существуют сами по себе, на будхиальное тело не особо опираясь, поэтому их так легко было из сознания извлечь и перепрограммировать. Это такие автономные модули, которые всегда поведут нас по жизненному пути, даже если с эгрегориальным пространством что-то случается. Это такая система безопасности для эгрегоров, вот эти самые кармические модули, кармические цепочки, кармические предпосылки. Между и регулярно происходят какие-то войнушки. Они меняются местами, у них меняется иерархия. Сначала коммунисты были главные, потом социалисты не главные, потом социалисты стали главные, коммунисты не главные, потом империалисты к власти пришли с буржуином. Это все эгрегориальные войнушки. Человеку как-то надо выживать. Для этого ему и нужны эти самые автономные модули в виде кармических цепочек, которые вне зависимости от чего всегда будут его как бульдозером. Он будет пить по дороге очень малой скоростью, но тем не менее все равно идти. Вот. Это и человеку удобно, и эгрегорам, которые впоследствии его принимают, доминантные, победившие эгрегоры принимают его под свою опеку, это им тоже очень удобно. Самому человеку в этом отношении очень неудобно, обычно такие ситуации он воспринимает, если память, конечно, о них остается, он воспринимает как катаклизма своей собственной жизни. Но так уж устроено человеческое сознание, что, как правило, под именно подобные ситуации он постарается не запоминать. Ну, то есть он выборочная память у человека. Да? Если сейчас вспомнить истории 90-х годов, если кто-то их переживал то вы согласитесь со мной, что они с течением времени начали как-то затираться, хотя события это были очень яркие, события это были переживаемые очень сильные. На смене эпох мы тогда жили. И так разумом, да, те события, через которые пришлось пройти, забывать-то вообще нельзя, в принципе, потому что это был не просто новый опыт, это был новый опыт с новым осознанием, но, тем не менее, сознание Через какое-то время начала по-тихому это, это, это подтирать. Да? А все почему? Потому что этот опыт выживаемости в переменах как раз никому не нужен, прежде всего эгрегориальным системам, которые воскулируют. Они не могут просто извлечь этот опыт из вашего сознания, это запрещено, но они могут сделать так, чтобы он стал неактивным, перепрограммировать ваше сознание так, чтобы вы забыли, что вы можете выжить в эпоху перемен. А для чего это нужно, эгрегоры? для того, чтобы вы очень сильно были заинтересованы в них, что если без этого эгрегора не будет, вы не выживете. Хотя ваш опыт прекрасно знает, выживем еще и как. Наши предки выживали, и революцию, и войну пережили, и мы эпоху 90-х пережили, все, все нормально, все жили почти, за редким исключением. Но так, ну так вы-то жили, почему же ваше сознание так не выгодно. И вот такие стиралки, вот такие ластики, они тоже находятся как раз в районе будхиального тела, как метод, как система безопасности. Эгрегоры периодически проводят инвентаризацию человеческого сознания, пересчитывают, что в нем есть, что в нем нет, какой опыт подходит человеку, скажем так, для дальнейшей выживаемости в рамках этого эгрегора, а какой не подходит. Это делают разные, все эгрегоры в различные, ну, совсем различное время. Да? Например, эгрегор иудаизма делает это по субботам. Почему? Евреям правоверным положено в субботу ничего не делает, для того, чтобы каким-то новым деянием не сбить эгрегор от обсчитывания информации своего сознания. Каждый правоверный еврей в этот момент должен замереть в глубоком бардоне да, и сидеть так, пока солнце не зайдет. В это самое время происходит считывание его сознания. Христиане все то же самое делают по христианским праздникам. Правоверный христианин в определенные праздники, особенно по воскресеньям, знаете же это поверьте, да? нельзя ничего делать в воскресенье, согласно христианскому канону, именно православному канону. Нельзя ничего делать. Все почему? Да по той же самой причине христианские игроки по воскресеньям делают вот этот самый общую. Государственная, государственная структура, чуть пореже, для этого есть общие государственные праздники, когда оно это делает. Чем длиннее праздники, тем, тем больше возможностей у государства совершенно спокойно сделать винтаризацию человеческого сознания, если что-то надо там подкрутить, подвинтить. Именно поэтому праздники должны быть длинные, пьяные, чтобы человек ничего в этот момент не просто не делал, он даже не способен был помыслить, чтобы что-либо совершать. Есть эгрегоры поменьше, которые прозванивают сознание человека каждый день, то есть поначалу. Для этого существует специальный... Час между трех и четырех часов ночи, это так называемый серый час между волком и собакой его называют. Обычно в этот час самый сон, когда человек дрыхнет без задних ног. Именно в этот момент местные структуры точно так же прозванивают его сознание, чтобы скорректировать то, что он неправильно наработал на ночь. Именно поэтому Естественно, да, для людей, которые занимаются колдовством, ведьмовством, язычеством, в три часа ночи или чуть-чуть до того, как штык проснуться и не спать до пяти на всякий случай, для того, чтобы этот, этот прозвон их не касался. Потому что в бодрствующего человека они как бы залезть не могут. Человек, который занимается делом, да, он от эгрегоров защищен. Я пока все понятно вам сказала. Ну, замечательно, молодцы. Итак, возвращаемся к нашему бутхиальному телу. Это программа. А раз эта программа, значит, она связана с другими программами. Во всех программах существует иерархия. Программа, которая более сильна, более информационно богата, то есть имеет большую гутинную массу, всегда превышает, всегда доминантна, всегда управляет теми программами, которые имеют меньшую бытийную массу. Именно поэтому слабо образованный человек всегда более уязвим с точки зрения событийного ряда фатуума и катаклизмов эгрегориальных, чем хорошо образованный человек, не обученный а образованный. Поэтому цель персонального эгрегора, который мы с вами будем делать, также правильно. Подбирать для вас из окружающего пространства информацию, делая вас более значимыми, усиливая вашу бытиевую массу, делая вас более образованными и значит конкурентноспособными по отношению не только ко всем остальным людям, но и к другим эгрегориальным системам. Плюс если ваш персональный эгрегор, а также ваш собственный разум будет подключен к информационным структурам, которые мы называем боги, вы сможете получать информацию напрямую на определенных договорных условиях с ними, что сделает ваше сознание еще более крепким, еще более сильным, еще более устойчивым. По сути, вот это наша с вами программа максимум на пятый курс. Потом дальше будет шестой курс, который, в рамках которого вы будете изучать потоки сил и учиться подключать эти потоки сил к своему персональному эгрегору. Подчеркиваю, к персональному эгрегору, а не к разуму. Разум должен быть свободен. Персональный эгрегор – это такая штука, которую в любой момент можно убить, если он вам не нравится. С разумом так не сделаешь. Матхиальное тело так за здоровье живешь, не снесешь. Поэтому он выполняет функцию маски. Маски, которые вы будете выставлять в окружающей реальности, и окружающая реальность будет считывать вас именно по этой самой маске. Именно поэтому маска должна быть запрограммирована таким образом, чтобы общность, общество не видела вас врага. При этом ваш собственный разум должен оставлять некий люфт и свободу, чтобы не ориентироваться настолько сильно, как оно делает сейчас, на потребности окружающего пространства, потребности людей, которые вас окружают, и не настолько сильно корректировать свой жизненный путь в зависимости от их потребностей. Это называется свобода, освобождение себя от лишних связей. Лишние связи это те, которые не приносят эффекта, лишние связи это те, которые не дают получить результата, а вот какого результата? Мы с вами и будем определять в рамках будхиального тела.